привет товарищи сегодня я проверяю капканы на большом путике протяженность порядка 20 километров сейчас вот получилось сократить дистанцию мужики лесозаготовители здесь у них дорога проходит довезли меня в общем Существенно облегчили мою мой сегодняшний путь Спасибо им огромное Сейчас пью чай Стою на лыжи и попер Ночевать буду сегодня в избушке До избушки порядка 10 километров 9-то точно Не поехал на снегоходе По простой причине Снегоход недавно ломался Были проблемы с карбюратором и техника еще не проверена, боюсь где встать По обкатаем, проверим, поездим И уже будем проверять со снегохода Ну да, по поводу ремонта снегохода поломки я, а потом постараюсь выложить отдельный ролик Минус 10 где-то градусов, может немножко пониже 12 Взял сегодня с собой ружье Гладкое Карабин не беру Лицензии закрыты С карабином в лесу делать нечего Беру ружье Может где-то Птичку стрельнуть На ужин Если получится Какого-нибудь рябчика шального Быто охотничьего немножко я поснимаю сегодня. В общем, как бог даст. Да, тут начало путика у меня получается с этой стороны. И делаю большой круг и выхожу в километре. Там вот как раз проходит дорога для заготовителей. Я Олег по дороге проверил несколько капканов. Там снял куничку. И здесь снял двух. Вчера с этого путика в этом году снят опять куниц ну, куница не очень хорошо в этом году идет сейчас тут капканы не проверялись наверное уже месяц на кругу буду проверять сегодня я думаю, что все равно что-нибудь попадется будем надеяться снег рыхлый, проваливаешься почти до земли на лыжах будет идти тяжело Хочется, ребят, на самом деле переночевать в избушке. Давно не ночевал. С осени мы. Последний раз с Андрюхой заходили. Ночевали там две ночи. А так давно не ночевал в избушке. Хочется тишины, спокойствия. Потрескивание печки. Давно об этом мечтал. В общем. Будем сегодня ночевать в узбе. купил биосталь говно полное, если честно, сейчас не берите на кр... крышка уже отвалилась у него от пластика отошла металл 2 две, две получаться две крышки вторая крышка резьба у нее уже проскакивает короче что делают непонятно ну, остывать не остывает ну ну, говно, короче, ребят, и берите. Тормосов этих у меня перебывало, наверное, штук 5 или 6. Быстро они выходят из строя. Надо попробовать какой-нибудь дорогой, хороший тормоз. У этого цена, наверное, 1600-1700 где-то так вот. На день ходьбы литровый тормоз. Пол-литровый мало. 750 грамм тоже, наверное, мало. Пол литровый самое, то хватает на весь день. Ладно, движемся, ребят взял на капканы, потому что частенько либо птицы, либо звери объедают, приходится добавлять капканы у меня тут стоят отнюдь не гуманные, что если есть фанаты гуманной охоты Если есть фанаты гуманной охоты, рекомендую отключиться, ребят. Обгладал он уже ее всю заразу. Так вот, ребят, давно капканы не проверять. Съел не сухарюк, а, Тварь. Прошу прощения, ребят. Не было возможности проверить капканы. Он всю куницу, он всю спину у нее выел мне. Ну и получил свое. Получил свою Окуница не пропадет, я хвост не сниму Хвосты у них Чего-то стоят Посмотрите, как он ее Охерачил, гад Все, он ее Обожрал Хорошая куница Ай, досадно, парни да как досадно Еще Наелся Тут и повешу тебя, гады Отрежу хвост, заберу. Что делать? -то? Все, он ее обладал, все выел, все внутренности. Ай, жалко. Ха. Иду смотрю, что то шевелится. Он тут, наверное, уже неделю живет. Ну и порешил я его, негодяя Набегался, милый друг. Что делать? Сейчас куницу и хоря тут вешаю. Хвост отрезаю с нее. Насадно. Смотри, какая у него брюха. Смотри, какая брюха у него угада. Вонючка Видите, ребят, бобриный переход в вылазил и уходил куда-то туда. По следу здоровый крупный бобра. Или бобр. хотя может и выдра. Нет, бобр. Полея очень широкая. Ползают. Что они делать -то? Сейчас тут у меня следующий капкан. Ребят, не помню такой проверки, что так тяжело шло с на лыжах. Вообще. Пошел наверное, на километр полтора. Еще надо 9 пилить. Я просто на приду и упаду. смотри как борозда за мной. Просто борозда. По теперь и не было, снег вообще ничего нисколько не сел. Ходьба уже очень трудная. Потому что я сдал на снегоходе не легче. Ну может ну, там хотя бы, конечно, где ты работаешь на снегоход. Но тем не менее. Очень тяжело одеться. А здесь уже сырой. Хотя оделся легко сегодня. Знал, что мне предстоит. А Есть сырой. Ничего день Здесь впереди Под городом просто Ещё и кунисус ожидаем вот, Да да ну, ничего, похудею хоть слегка кто отъелся Слабакам праздниках слабо не место ребят Это однозначно слабым и ленивым Тут делать ничего дорога чуть-чуть все в горочку сейчас Не будем о грузах, парни! Следующий капкан придет Куньи переход, ребят Между двумя капканами Тут у меня между капканами, наверное, метров 300 И вот как раз по серединке Наверное, сегодня прошла. Скорее всего, сегодняшний или вчерашний след Тут зайчик набегал, она, видно, его Немножечко подтрапливает Удачи следы! Куница на путике есть Не все так печально Расскажу, ребята, один случай Про куницу и про зайца, Который произошел Много-много лет назад С братом, с моим спокойничком Шли мы, значит Снег тоже выпал уже Порядочно, но были без лыж Собака с нами была Полкан вроде, да Полкан такой был Сереги долгий. Он не гончий и не лайка, короче. Пусто да? лайка. И вот он убежал куда в сторонку. А мы идем также по просике. метрах с двух двух стал выпрыгивает заяц на просику. И от нас. Нет, вроде бы не в нашу сторону бежит. Ну я все, он приготовился. Думаю, сейчас. Иди сюда, дорогой. Я думал, его полком поднял. Почему собака не Потом смотрю, следом я куница вываливаться И тоже в нашу сторону И за 12 метров 100-150 не добега И прыжок кусты А куница все по его следу чешет Мы засвистели, загричали И куничка прямо вот Косико и дерево та та на Ну, соответственно, мы тут ее и пределали Такого такой вот случай был это было очень давно, еще за молодым охотником. Бывает все интересные Картины высмотришь. Как вот сегодня хорь сидит, кунису жрет. Меня не слышит. И пришлось сказать ему здрасте. Восьмеркой. Из левого стола. Ребят, иду проверяю, ничего не выпадает. Сейчас вышел на снегоходный след. Он подзаметенный уже. Кто-то ездил. Возможно, у нас бригада волчатников райды. Я не думаю, что тут на нашем участке будет шакалить, стрелять лосей или что-то еще. Конечно, скорее всего, либо ездил. Мужик один у меня тут. Аренда по лесу Вот нужно вон Но, Ребята, вообще на пределе возможности Идется просто на пределе возможности Я прям сырый весь вообще Как в баню сходил Сейчас присяду где-нибудь, чайку бахну Конечно, снегоходный след меня немножко спас Прям вообще Фу, тяжело По снегоходному следу идешь вообще, как видно, по асфальту ну что, ребят, результат себя долго ждать не заставил. Куница висит. О, она там. Сейчас пойду сниму. Мечена снежком, она вся выжила. И тут я, наверное, там в подъеме сейчас. Там в подъеме есть завал, я, наверное, на нем посижу, чайку попью ну что устал, очень сильно устал. Я тоже здесь оставляю. Так, рюкзачок скидываем. Поперли. Блин, без рюкзака. Как обалденно. Большая отличка. На снегу кошка Но все равно приятно Путите, мы, ребят, потихоньку пере... переоборудованы на гуманные капканы Но не все так быстро капканов очень много поэтому потихонечку все происходит не за не за один сезон потихоньку пытаемся переоборудовать Кстати, место такое очень хорошее вот здесь в этом месте неоднократно уже попадалась курица подкармлива это частенько подкармливает. Вот. честно друзья если честно ребят то гуманные капканы мне не очень нравятся при всем уважении к заводам изготовителям при всем уважении к людям, которые придумали законодательство такое, на мой взгляд, эти капкан идет лучше, по крайней мере у меня вот два путика: один полностью гуманники, второй на газохват. На газохват, идет лучше. Это мое, мое наблюдение, мое мнение на истину не претендую. Кому как. Куча зверь, да, конечно, ничего, ничего не скажет Что делать? У него всегда есть выбор Мужики, поперла. Следующий капкан. И опять что там висит. Смотрите. Опять что-то висит. Так. Тут мы с попьем потом. Посидим. Он там в завальчике. Иду проверять. Опа. Опа-на-на-на. опа, -на -на, -на. опа -на, на на Опять куничка, ребятки пять куничка зашла она вот по по завальчику и запрыгнула передней лапкой получается 13 -е. в этом году 12 но ну, не суть важно цеплят по осени считают как говорят мерзло хорошенько Такая вот зверина Я думаю, что ребята не последний. По кругу пройдем. Ну, что еще будет что-нибудь? вот зверь это уже побольше темненькая это котейка уже наверно одна сейчас приберем уберем чего попьем снимать не буду ни костра ничего не буду жечь просто быстренько прямо на ходу попью чаю и вперед небольшой лайфхак друзья чехол от телефона сименс от старого очень хорошо подходит Для того, чтобы Закрывать стволы от снега Смотрите, как я его приспособил Не затягивается он здесь на затяжку На пластиковую Все как надо Очень удобно Рекомендую Ну что, братцы-охотники, третья куничка на сегодня Вижу отсюда, там она висит О, она красавица подвисила. В одном месте попалась сойка Куница ее съела В другом месте под капканом прошла Не сунулась совсем она недавно попалась, хотя крыша большая, может быть ее просто снегом не завалила Пожалуйста, Нет, перевалило снежком немножко, попорошил На бобринный хвост, та же самая приманка у меня на маленьком путике, абсолютно та же самая из одной бочки Бобер В ящике не идет А что хотите, то и делайте Вот вам и гуманизация капканов Третья штука Сегодня оттаю в избушке Утром пообдираю, наверное Там, Даже капкан не сдернул Небольшая кошка Скорее всего А проверять еще завтрашний день Тут мне остался получаться один капкан а, ну и в избушке один, два капкана Говорить тяжело, устал Прям вообще Сейчас приду, надо Что-то организовать На обед ну, У меня армейский паек с собой Покажу вам распаковку Содержимое пайка. Ладно, надо добираться Там еще снег надо выгребать Возможно, дров придется сегодня немножко поколоть Ну и так По хозяйству немножко посуетиться Фу. Мужики, прошел капкан, а там еще куница висит Получается, на сегодня уже пятая Ну, первую сожрали А вон капкан подвесилась она там Низко к земле смотрю. Лишь бы ее тоже не это. Мыши не обладали. Пятая на сегодня. Такие вот пироги с котятками. Прошел я ее. Она вон висит. Подвесилась так красиво. Уже здоровая. Ага, хорошая кошка. Пятая на сегодня. Пятая кошара, ребят. Все передней лапкой запрыгивает. Вот она. Не, не сказать, что большая средняя куница. входов не сделали, нет, Мыши входов не сделали пять штук сзади, неплохой результат ребята, очень неплохой по нашим местам Тут, на сегодня у меня крайний капкан остается у избушки, сейчас уже буду поворачивать, там метров 300 и я дома. Ребят, в общем начал срезать в сторону избушки Немножко ошибся, вышел обратно на свой след Не на свой след, мой след остался там Я вот здесь вот вышел, по этой лжи тоже туда прошел Все снегом занесено, немножко путаюсь в лесу Тоже он вот капкан стоит, еще одна куница висит Хотите верьте, хотите нет Шестая на сегодня, ребят Шестая да это -да, да Было у меня за день семь штук один раз Это уже шестая на сегодня и у избушки еще капкан стоит. Если еще там попадется, это все будет. Просто оттас. Это же хорошая Не верите, посмотрите, нигде следов. Нет. Подхода нету к звери. Круто! Очень, на мой взгляд. Добрался Добрался, ребята Пятитонный рюкзак скидываем на землю Фух. Первым делом готовим печь Газ маленько подзамерз. Хорошо работающая печь, ребята. Залог вашего тепла. Залог того, что вы не простынить. Это дорого стоит на самом деле. Хорошая печь. Она быстро начинает работать. Кирпичная печь с ней можно замернуть. Вот сейчас я весь сырой, мне уже холодно. А железная печь, она буквально минут за 10, за 15 нагреет это помещение. Кирпичная печь, она чем хороша, она долго сохраняет тепло. У нас обложена кирпичом, в принципе, внизу кирпич из боков, поэтому, поэтому такие вот дела. Все печь начала работать, скоро будет кипеть.